Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это подсказки для знаков зодиака для улучшения любовной сферы. Здесь у нас будет 12 знаков зодиака. Если вы хотите, в принципе, загадывать, можете просто как подсказки для себя для улучшения любовной сферы, но не основываясь на знаке зодиака. Если вы любите знаки зодиака и прям в кайфуете, то, соответственно, можете как-то придерживаться каких-то э, вещей по этому поводу. Так что можете обыгрывать и так расклад, и так. Соответственно, будет некие 12 подсказки для улучшения любовной сферы. Сразу скажу, наверное, улучшение любовной сферы для некоторых знаков зодиака не будут особо касаться их партнера, а их самих, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Вот. А скорее расклад будет основан для тех, кто что-то для себя ищет. И что-то хочет изменить, нежели для тех, кто ждет изменения и улучшения от других. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, такой интересный раскладец. Немножко не особо стандартный, не особо обычный на моем канале. Но все-таки хочется мне его проводить. Поэтому давайте. Для Первое, для овнов у нас подсказочка. Для тельца, тельцов, окей. Для близнецов. А куда же без близнецов-то у нас? Так. потом для раков раков, для девы дев подождите для девы дев альва для льва вышла сразу давайте для льва после дев вот давайте вот, да, вот, а если, подожди, для овна, тельца, близнеца, рака, девы, я сказала, это деву у нас будет, давайте, ну, девы, ну, поменяла я местами, а это для львов, интересно, а почему? Вот это прям вообще, так что, дорогие мои, да, надо, начало, наверное, было сил смотреть, а, весы для весов, для скорпиошек. стрельцов, стрельцов. Ну, стрельцам да вот так выпало тоже а, стрельцам потом для козерогов козерогов для водолеев ну, давайте вот, вот, вот тут поменяем да мы помним что здесь все и поменяло для водолеев и для рыб давайте Начинается расклад у нас со странности. Это интересно. <смех> <смех> Во. Отлично, шикарно. Значит, у нас Девы и Лев поменены э, местами. Давайте. Ну, еще полинорману просто вытащим по одной карте. Для огну, для тельцов. Для близнецов. Для раков. Для дев, для дев. Здесь у нас девы. Здесь у нас львы. Здесь у нас весы. А здесь у нас скорпионы. Здесь у нас стрельцы. А здесь у нас козерожки. Здесь у нас водолеи. Надли и дары. Я рыб, поэтому че, в чертогах надо, ну да, искатели, мы такие, <свят> мы такие интересные искатели, поэтому, дорогие мои, ну давайте я, наверное, вот так вот оставлю, какая манит-дурманит, некоторые, кстати, если что, я замажу, <свят> там я, ну они не показаны, для некоторых просто увидала карта, я замажу, поэтому вот, выбирайте, М -м -м -м да, главное, чтобы мне еще не запутаться, так все отлично. Поэтому, ну, давайте начнем для овнов, для улучшения подсказки, для улучшения любовной сферы. У нас проигр башни и мышки. Так, а давайте это все соберем точно, точно, точно, точно, точно, точно. соберем. Как-то, как-то соберем, вот так, вот так, вот так, чтобы не мешалось. у некоторых, кстати, будет по две карты, вы, вы не обессудьте, но просто выпало, значит, так надо. Это кажется, кто-то недоволен, по тебе. Ладненько, давайте, мыши башни у нас уловнут, давайте смотреть что у нас же здесь у нас и происходит. Хары. <смех> ну здесь вот, правда, вот, вот одно слово, просто три карты, но можно, в принципе, по башне это сказать. Вот харе. Харе еще, причем по башне а, а почему я так сказала? Здесь десятка пентаклей, десятка мечей Карта окончания Завершения логического У кого-то прям логического завершения У кого-то Харе это значит что-то прекратить Возможно в вашей жизни Возможно что-то уже закончить Либо просто поработать На каким-то своим буйным характером Буйным нравом либо, либо так, так тоже можно сказать Можно также здесь и сказать, что Как-то надо, возможно просто рамки устаревшие и границы просто нахрен разрушить, потому что они особо уже и жили себя. Тоже здесь можно, в принципе, сказать по двум десяткам и по башне. Да, здесь возможно, как Хары все-таки заморачиваться над какими-то вещами. Здесь, возможно, люди и сильные упор на какие-то для себя важные вещи делают, которые, в принципе, очень утяжеляют их собственную жизнь. У нас мыши, плеть и крест выпал, поэтому... В принципе, здесь как упор, как мышки идут не к некому такому зерну, потом плеть потом. И еще, соответственно, с башней, с десятками мечей здесь просто есть, возможно, утяжеляющие факторы. Возможно, какие-то утяжеляющие устои человеческого сознания. Даже, вот даже буквально так скажу, потому что все-таки старший аркан у нас башенка выпала. Возможно, надо уже стоит что-то разрушить, чтобы как-то идти и двигаться дальше. Возможно, что-то уже пересмотреть, что-то устоявшееся. Да, рассмотрите, что у вас какие-то устои, какие-то моральные. Вот, вот Здесь также может это как принципиальность для некоторых людей очень сильно важна, нежели какие-то близлежащие отношения либо вообще другой человек. То есть здесь немножечко надо все-таки как-то подзадуматься над тем, что все-таки может быть пора прекратить что-либо в своей жизни. Либо углубляться, либо утяжеляться, либо искать для себя что-то очень сильно тяжело, либо вообще заканчивать пора с какими-то вещами и с какими-то устоями, которые уже и изжили как-то себя. Не взваливайте на себя вы какую-то непосильную ношу, которую в принципе никакую роль-то и особо не играют. То есть здесь, скорее всего, захламление своего собственного разума и, и себя, и в своих каких-то отношениях с другими людьми, либо с самим собой. Немножко, я бы сказала, здесь немножко глубже позиция, нежели просто, да харе, заканчивайте уже все, харе, прекрати уже заканчивать отношения. Но здесь не в отношениях, конечно же, особо идет речь, здесь все-таки у нас старший аркан. Я это еще раз подчеркиваю, потому что здесь немножко, возможно, какая-то вещь немного глубже засела в каких-то человеческих... В мыслях в человеческих сердцах в отношениях с другими людьми в любовной сфере, что надо уже просто закончить, прекратить, либо пересмотреть либо убрать какие-то рамки а зачем они вам эти рамки если приносят некоторые страдания вам поэтому вот здесь я бы сказала немножечко так даже залазить особо я не буду потому что здесь немножечко я бы сказала видно ладненько Поэтому вот такие, вот такие немножечко позиции у нас по башенке, по башенке, по башенке. Спрячем у башенку? Спрячем? Нет, давайте не спрячем. Давайте вот давайте не спрячем. Давайте дальше у нас для тельцов. Соответственно, вот. Для тельцов у нас восьмерка чаш и кот. Кстати, в кельтском Ракуле Ленорман там две карты... Друга, друга, <смех> собака и кот Поэтому Но Они, конечно же, разные По смыслу разные Соответственно, кошка и собака Есть разница Ладно, что у нас, какие подсказки Для улучшения любовной сферы Кому-то надо просто расти, либо отойти от партнера, либо прости, либо расти в плане каких-либо связей. То есть здесь больше возможно, также здесь говорится о каком-либо взаимодействии, уйти от какого-то, даже если, вот допустим, давайте здесь вот, вот расклад может так проиграться, в принципе, здесь по восьмерке чаш, здесь как уход мужчина от женщины. Но здесь может и проиграться, что человек в принципе может не Немножечко вести какую-то деятельность, немножечко сухую и вообще не выходить в люди. Здесь тоже, в принципе, может проигрываться, потому что здесь указано на некое взаимодействие с другими людьми. Рассмотрите каких-то других людей в вашей жизни. Возможно, они даст какие-то ценные советы, либо ценные сюрпризы в вашу жизнь. А подарки мне бы не бы хотелось сказать, но подарки обычно по таким позициям и картам не играют. Ну так вот, да, здесь очень сильно. Рассмотрите, возможно, поведение других людей либо их какие-то черты, либо какие-то особенности. Посмотрите на других людей, э, повзаимодействуйте с другими людьми. У нас тут еще интересный код, совы и женщина. Женщина у нас, кстати, тоже в двух апостасях здесь по этой колоде. Здесь женщина-вождь и женщина такая де де девонька. Девонька и женщина-вождь. Поэтому вот я бы сказала немножечко так. Возможно, может и так проигрывается, если, в принципе, как в паре, немножечко наберитесь каких-то знаний из других источников. Возможно, какое-то свое вдохновение найдите, немножечко подальше от партнера, если, в принципе, отношения не особо радуют. Возможно, просто напитайтесь какой-то жизненной энергией других людей, чтобы дать это, этому человеку, рядышком который у вас присутствует. Поэтому вот здесь немножко, возможно, выбиться кому-то у люди надо. Уже перебиваться перестать хавать мороженка, уже идти дальше, взаимодействовать с кем-то, либо послушать чего-то интересного мнения, совета и каких-то размышлений других. Возможно, какого-то человека-философа тоже было бы интересно. Поэтому, дорогие мои... Но здесь немножко выбивания в люди, здесь больше говорится, здесь больше говорится о взаимодействии. Если так, можете, в принципе, взаимодействовать с вашим молодым человеком, но если, конечно же, толк присутствует и толк в этом есть. Если. По восьмерке чаш, я бы сказала, если. <с> <с> Потому что здесь немножко может и различная ситуация присутствовать у людей. Поэтому э также, также дайте, дайте еще я доложу. Но здесь больше как набор знаний, набор какого-то всякого интересного от других людей. И взаимодействие с другими людьми. Возможно, также наладить взаимодействие с другими людьми. Здесь двойка жезлов, она, еще раз говорю, она не классического вида. Здесь двое людей что-то делают во благо чего-то. То есть, возможно, здесь надо действовать сообща и вместе в отношениях в паре. Да, дорогие мои. Возможно, какие-то традиционные методы, либо медицина, может, психолог какой поможет вашим каким-то отношениям с вашим молодым человеком, либо вам самим. Здесь тоже может, кстати, проигрываются некие психотерапевты, психологи, вещи, люди, которые, знают, как выходить из разных ситуаций, жизненных кризисов, катаклизмов и тому подобное, то здесь тоже могут какой-то иметь, здесь присутствовать и иметь вес для того, чтобы улучшить вашу жизнь и ваше Вашу любовную сферу. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала больше так. Ну, ладно, для тельцов у нас так. Это интересно. Интересно. Давайте, чтобы не запутаться, вот так. Чтобы не запутаться, я вот, -вот подчеркну, что я тут близнецы. Эти у, у вас что у вас? Близнецы. Рыцарь мечей у нас и! Их... Это интересно, что самое интересное, кольцо и, и рыцарь мечей, это не всегда единая энергия. Но она единая может, если очень сильно надо. Рыцарь мечей очень достаточно кооперативен и достаточно эм, правдив для достижения каких-либо целей и результатов. Здесь может об этом больше речь. Но так, это больше, кстати, кольцо, это кольцо. Если что, это кольцо. ребята. Это не пожим не по, не по короче. Хотя в кельтском здоровье это как бы пожим корочек. Возможно, находить общие языки и пытаться. Ну, ладненько, давайте посмотрим. Поближе. Ну да, здесь у нас и намек на шестерку жезлов, десяточку чаш. Давайте, давайте еще. И маки, и да. У нас корабль и всадник. А возможно просто защищать свой дом. Дайте-ка я подумал. В принципе, по рыцарю мечей, десятка час, шестерка жезлов. Дайте еще одну. Здесь не отвоевание. Здесь вот одна вот такая. Ваша проницательность спасет мир, дорогие мои. здесь об этом сказано. Вот в чем интересная вещь. Дорогие мои, когда вы будете с кем-то общаться, будьте максимально предельно проницательны и точны. И точны точ, будьте точны. Да, в ваших рассуждениях, либо в ваших доводах, либо в ваших каких-то амбициях, потому что здесь в в принципе больше говорится о взаимодействии и больше того и больше о том как вы взаимодействуете здесь как я бы сказала немножечко совет но здесь и корабль и всадник и движущиеся карты обычно когда движущиеся карты как в каком-либо подсказки это играет больше как все-таки совет на какие-либо действия но так как у нас кольцо рыцарь мечей соответственно некое взаимодействие что-то надо уже сделать то есть исходя из этой логики и десятка чаш шестерка жезлов. я бы не сказала что здесь надо всем угождать нет здесь скорее всего десятка чаш как некое такое как же сказать там придерживайтесь хотя бы вот по десятке чаш больше хорошего состояния духа чтобы идти на какие-либо цели, либо идти на какие-то свершения по поводу других людей, да и в общей вообще сфере. Возможно, вашему партнеру нужны какие-то доводы, либо какие-то реальные вещи для того, чтобы взглянуть немножко по-другому. То есть здесь надо достаточно целеустремленно доносить какие-то свои желания доносить свои хотения как-то уметь договариваться но именно лаконично просто и понятно по кораблю по посаднику по дому и чтобы для человека это было все-таки как-то взаимовыгодно чтобы было некие предложения допустим это то же самое когда вы с мужиком договариваетесь давай-ка посмотрим мы э, мыльную драму а завтра мы посмотрим твой любимый боевик вот, вот здесь немножечко договариваться. Возможно, э, вот смотри, вот сегодня. А, это то же самое, что он любит у тебя, не знаю, картоху любит у тебя. Оно забывает все купить в магазине. Достаточно лаконично говорим. Вот смотри, ты любишь картофель, да? М -м -м. Я не могу тебе его приготовить так, как ты его забыл купить. Нет, ну как бы если у вас еще и договоренность, поэтому здесь немножечко лаконично объясняем партнеру, что где не так и что бы лучше бы подправить, но да, здесь возможно какой-то такой момент, но больше, конечно, указывает на вашу какую-то стезю и ваши какие-то движения по отношению к другим людям и в любовной сфере. То есть больше лаконично говорите, больше говорите какими-то фактами не просто так, и чтобы всем, конечно же, было очень сильно хорошо. Старайтесь, но я не думаю, что, конечно же, всем здесь будете угождать. Соотве... Здесь рыцари мечей не для соответствия того, чтобы угождать всем, а хотя бы в мир в мир в мир привести. Поэтому вот миру, мир, дорогие мои, и ваше лаконичное изъяснение очень сильно этому помогут. Поэтому вот я и это вот я и да и поэтому и сказала поэтому здесь не надо ждать другим по рыцарю мечей это необычно это не, немножко не так <свят> не так другой рыцарь а, да да а, с такими сочетаниями карт но здесь здесь именно лаконичность ваш раз поэтому давайте дальше близняшки близняшки. мы прослушали давайте раки раки раки о как! Так, у нас двойка пентаклей и курочки. Курочки. Ну, это птицы, но здесь они куры. На полном серьезе, вон, если что, куры. Для стримок показываю. Так Орешек, орешек, принцесса Пентакли, восьмерки мечей. Дайте-ка я еще. Дайте-ка я еще. Ой, дорогие мои, а давайте как-то в мир действовать и по существу. То есть здесь больше как-то по существу. Надо вам как-то действовать и, ос и основываться на каких-то фактах в своей жизни, а не на своих выдумках. Возможно, вам стоит что-то сделать в ваших отношениях, либо в ваших отношениях с детьми. Ладно. Что для вас важно, дорогие мои, что для вас очень сильно важно? Здесь мне хочется сказать, возможно, некоторым придется определиться, что в жизни важно в данный момент времени. Возможно, как-то поставить для себя какие-то цели, желания для достижения результатов. Но хочется сказать, вам надо немножечко просчитать и посмотреть, а что, в принципе, важно в данный момент и в данную какую-то стезю. Немножечко узнать, что для вас важно. Возможно, это расписать даже. Возможно, что-то уже попробовать, дорогие монеты. Здесь больше как определиться для себя в чем-либо, в отношениях, в самой себе. Что-то здесь надо здесь иметь какое-то полное понимание того, куда надо идти. Здесь у нас и Солнце, здесь у нас и Туз Мечей, Шестерка и Двойка Жезлов. Здесь надо уже иметь некое понимание. Возможно, кто-то с чем-то уже здесь тянет, и кто-то на что-то не решается, куда-то что-то пойти, либо изменить какую-то свою жизнь. Но здесь надо что-то понять для себя и прям просчитать, дорогие мои, для улучшения вашей любовной сферы. Возможно, какие-то истины понять, либо то, что для вас в данный момент важно. Вот как иметь понимание, иметь определение, что вот нужно в данный момент и в данную ситуацию для себя, для улучшения вашей любовной жизни. Возможно, какие-то вещи намного важнее, чем какие-либо другие вещи, которые, в принципе, вы делаете акцент и упор. Здесь тоже может играться. То есть некое заблуждение по каким-то вещам по поводу каких-то не особо ну, больше, как же сказать там... Но обычно по такому сочетанию карт это проигрывается то, что у человека немножечко мозг в каких-то степенях, э, хлам происходит. Обычно у нас восьмерка мечей, у нас и хлопоты плюс курица, двоечка пентакли, но в сочетании с такими вещами тоже это может, кстати, об этом говорить. То есть некий хлам в голове мешает построению каких-то личных, э, личной жизни, личной сфере, да. Здесь тоже может об этом говорить, но здесь надо как определиться и понять. И все-таки какие-то действия нужно вам уже сделать. Возможно, уравновесить свою некоторую жизнь, либо добавить что-то вкусное, что-то интересное, и попробовать для себя что-то новое, что вас делает счастливым. Вот здесь я бы сказала, немножечко даже попробовать, но ну, сочетание больше, конечно, двойка Пентаклей, что у нас является некой основой. Но двоечка Пентаклей здесь, я бы не сказала, уравновесить какую-то свою жизнь. да, здесь это может проигрываться, но не в этом контексте, не с такими картами. Попробуйте уравновешивать, если бы здесь были какие-то терзающие, еще какие-то вещи людей. То есть еще должны быть какие-то мечовые, причем депрессуха какая-то. Но здесь у нас восьмерка мечей, туз мечей, шестерка мечей. Но здесь нету такого, нету таких карт, чтобы говорили о уравновешивании, как раз таки, что у нас иногда В по классике она обычно говорит. Но здесь у нас, смотрите, у нас двоечка Пентакли больше проигрывается, как двое детей на всякой интересной вот этой конструкции на орешке. Возможно, что-то отложить, если что-то в, в денежной сфере, либо нормальной, тоже можно подкопить, отложить, либо подрасчитать тоже можно соответственно, с, с экономией да, на каких-то вещах тоже может об этом говорить, но, соответственно, здесь улучшит ва вашу любовную сферу, я думаю, что это сам для себя человек поймет. Поэтому, дорогие мои, здесь больше как смысл, как определиться для себя. И, возможно, уже что-то попробовать. Также что-то, возможно, новое, неизведанное, интересное. Возможно, попробовать какой-то... А, возможно, просто отпустить себя и уже жить счастливо. Поэтому, вот, короче, как-то. Так, возможно, немножко запутанная версия какая-то. Я думаю, для многих будет запутанно, но... Ну-ну-ну. Ну, ну, ну. а у нас дочка Пентакли, дочка Пентакли. Все. Поэтому как-то так, мои дорогие раки. Давайте у нас Дева первые. Дева у нас первые, потому что я там лоханулась. Лоханулась. Рыцарь Жезлов и Сад. Вот здесь это это интересно, это интересно. Кое железо пока горячо. Действуй. Куй железо. Делай. Вперед. С песней. Здесь, здесь старт. И вот... Дайте-ка я еще уточню, поэтому да. исходите из того, чего имеете и действуете в каком-либо отношении для улучшения любовной сферы. Возможно, пойти на контакт, возможно, кого-то уговорить, либо кого-то снабдить какими-то вещами. То есть здесь больше человеческих. Здесь больше подсказка для улучшения любовной сферы. Здесь больше как вы некий огонек для других людей, либо для другого, для другого человека рядом. Но здесь основывайтесь на своих требованиях и на своих хотелках. Немножечко даже, в ту, вот, вот здесь даже немножечко в эгоизм, тут надо кому-то пойти. То есть здесь надо добиваться своих целей, здесь надо действовать. Здесь не надо просто следить, сложа руки, дорогие мои. Здесь почему-то у Дев очень сильно подверженысь каким-либо действиям. Возможно, поехать, возможно, помчаться. Но здесь, основываясь на том положении вещей, которое присутствует в данный момент в вашей жизни, то здесь не просто с бухты-барахты, соответственно, надо как-то действовать. Вот так вот пошла-погнала. Нет. Здесь основываясь также на своей чуечке, на своем профессионализме, на своем каком-то понимании того, как строится мир и как строятся отношения, и действовать. Вот, девы, давайте так, здесь больше действовать. Возможно, кого-то надо снабдить, кого-то, возможно, надо вдохновить ли на какие-то подвиги, кому-то как надо подсказать какой-то свой жизненный этап. Возможно, чтобы кто-то не запутался, либо сами не блуждайте в каких-то своих хотелках. Также здесь я бы могла бы немножечко сказать, у нас по змеи с таким деревом, у нас тут мужчина и э, всадник. Поэтому, дорогие мои, здесь больше основываться на, конечно же, на своих хотелках, на то, что вы хотите, на то, что вы хотите в мир, вы движимая часть во всех, я так понимаю, одна из движимых людей и движимых знаков на ближайшее время, стимулирующих в любовной сфере. Возможно, вы кому-то помочь сможете, также кого-то, возможно, своим примером. Либо также просто поехать наконец-таки уже со своим мужиком куда-либо, да? Здесь тоже могут, может какой-то... Но здесь нужен именно действие. Здесь нужно прислушиваться к своим ощущениям, потому что здесь ощущения, я не думаю, что у вас обманчивые. Вот как раз-таки я думаю, что ощущения ваши, ваша чуечка в ближайшее время сыграют очень важную роль, возможно, не только в вашей жизни, но в жизни других также людей. То есть здесь надо как-то действовать, здесь надо как-то идти, как-то добиваться своего, здесь надо, вот надо, надо, надо, надо, уже! Возможно, вы кому-то подадите некий пример, но не на больную какую-то голову, либо на то, что вот, Марина мне сказала, и я пошла: нет, здесь не просто так. Здесь должна быть какая-то внутренняя истина, вот это так оно и это так оно и есть. И немножечко к этой внутренней такой истине, истине и озарению прислушайтесь, потому что она будет прям очень сильно очевидна в каком-то неком вопросе в любовной сфере. Здесь касаемо других людей, я думаю, вы такая освободительная великая сила для того, чтобы решать какие-то, но ну, не то, что судьба, а просто, возможно, показать Другим некие возможности, либо некие свои достижения. Поэтому другие мои девы вперед с песней. Так, тут и как вот эти тут человек и девы сами фонариками для всех я вляются. Давайте дальше. У нас лев, львятки, львятки, козлятки хотела сказать, ну ладно. Козлятки это как из мультика. Что, что не знаете мультик? Ладно, да, давайте у нас Лиса, Паш, мечи, Луна, Львы, хитрые создания. Что вам надо? Давайте посмотрим. Угу. Угу. Угу. Вы не властны над какими-то вещами в своей жизни вы не властны ни над кем дорогие мои и кому это просто надо просто тупо понять Дорогие львы, от вас потребуется некоторое благоразумие в дальнейших каких-то действиях, либо, отнош... либо отношение, благоразумное отношение к действиям других людей. Вот здесь немножко от вас это очень сильно понадобится. Кто-то может очень сильно действовать, не эм, ссылаясь на ваши потребности. Кто-то может действовать в ссылаясь на то, что для меня это лучше. Вот здесь некое терпение, некое... Некая, возможно, также решимость в некоторых вещах вам очень сильно поможет. Но, соответственно, возможно, некоторый ваш опыт здесь тоже сыграет свою роль, кстати. Но здесь бы я бы сказала, опыт сыграет свою роль, но особо не видно, какой просто. Не видно, какую роль, потому что вот такой интересные разные какие-то итоги. Давайте-ка еще подумаем. Да, благоразумие вперед с песней. Вы не знаю, что вам надо, но вам надо быть разумными, понимающими, чувственными и приятными людьми в ближайшее время. Дорогим, ну правда. Ну просто видно, возможно, какой-то человек действует вот, вот против, либо как-то обстоятельства против вас, либо вот упираетесь в глухую тупую стену, либо конец непонятный для себя. Возможно, не знаете выхода из какой-либо ситуации. Но здесь вот какая-то такая дичь непонятная, и, для, и, я, и от вас требуется именно нормальное взаимодействие с окружающими. Также некоторое понимание, осознавание некоторых факторов в вашей жизни. здесь больше, здесь больше могут. Вот здесь я немножко больше скажу для львов, нежели для других знаков, потому что здесь могут быть обстоятельства, которые вообще не совладают с этими. Я не знаю, либо ли вы в каких-то ситуациях, если вы не в каких-то ситуациях, я очень счастлива, значит, значит, не надо смотреть этот расклад. Если вы в каких-то ситуациях, где есть какая-то непонятная вещь, причем какие-то и плюс, столкнулся с какими-то непонятными для себя последствиями, здесь просто люди как-то либо уже, либо уже могли либо могут, поэтому, дорогие мои, вот здесь некоторая терпимость, некоторое понимание вещей и осознавание то, что вы не можете контролировать всех и вся и жизнь вокруг, а можете контролировать только свое поведение, свое отношение к миру. Вот здесь немножечко просто помните об этом. Это вам понадобится при каких-либо обстоятельствах в вашей жизни, потому что здесь будут, я так понимаю, либо есть, либо будут какие-то обстоятельства, которые вот никак вы не повлияете, но они, блин, произойдут. Вот здесь, вот какой-то такой момент. Возможно, уже что-то происходит, но вы не знаете, как это что-то решить, либо не знаете, как как, как ответственность, что-то, может, с ответственностью связано. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот помните о, о себе больше, что вы не можете контролировать поступки и действия других людей. Будьте терпимы, будьте понимающими, ссылаясь на какой-то некий, возможно, тут опыт. Тут есть какой-то опыт в некотором вопросе, хоть умри. Тут есть у нас, кстати, император, тут есть у нас и лилии. Возможно, это что-то связано с вашим опытом, возможно, с работой, возможно, еще с какими-то вещами, что влияет на вашу личную сферу, личную жизнь то здесь, может быть, и об этом говорить. Но в этом каком-то вопросе есть у людей опыт. Вот какой-то такой намек, Где есть опыт у людей, и там, возможно, некоторая либо фиаско, либо такая непонятная ситуация, что человек вообще не знает, как аж подступиться. Да что ж ты творишь-то? Ну, тоже то же самое, хочется сказать. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь понимающими, терпимыми. И что, возможно, все-таки рыбка-то не ваша и уплыла. Поэтому вот здесь, короче, как-то вот львы. Ну, короче, как так? Возможно, все это не ваш. Ну, вот такие интересные, вот такие для, для львов интересная такая подсказка. Давайте дальше. Давайте для весов. Ага. Для весов у нас. Вот так. Для весов. Тройка, чаша, собачка. Тройка, чаша, собачка. Ой. Ой. Держим нос по ветру для приятных изменений вашей жизни. Будьте на Дорогие мои, возможно, ваши чувства очень сильно могут вас зажить на какие-то вещи. Очень а, немножечко такая, немножечко такая опасная такая позиция, кстати. Опасно говорить такие вещи. Э -э нет, это, я тогда так не буду говорить. Надо по-другому это сформулировать. А невозможное возможно, дорогие мои. Вот здесь, какая, кстати, ваша очень сильная чуечка и нацел на какие-то вещи, может перевернуть весь мир. Дорогие мои, вы можете перевернуть все. Это, это классно. А, и, кстати, изменения только будут... Дорогие мои, весы либо... Женщина-весы, либо женщина рядом, но, вы, но она не весы. Здесь может об этом говориться. Соответственно, возможно, как-то повлияет на вашу судьбу некоторая женщина. Либо вы, как женщина, можете повлиять на большое количество своей судьбы на как-то на изменение каких-то дальше вещей в вашей жизни. То есть, здесь стоит держать нос по ветру раз, придерживаться каких-то целей, два, и что все невозможно, как раз-таки. И возможно, в данный момент. Контекст, и вы сможете перевернуть мир. Либо вы, либо женщина рядом с вами, весы помним. То есть, возможно, некоторая женщина, которая с кем вы взаимодействуете на интересных моментах, возможно, с ней спорите, возможно, как-то она такая легенькая, либо легенькая у нее отношение к жизни. А возможно, она слишком еще запаренная, а возможно, она очень сильно красиво, и интересна, и также может очень сильно ожидать каких-то вещей. Но я бы здесь сказала, наивненькие дамы здесь могут быть в вашей жизни, которые могут сыграть некоторую жизненно важную роль в вашей даже семье. Поэтому здесь все невозможное возможно. И изменения здесь, я бы сказала, тут ожидают для людей. Возможно, некая авантюра поможет как-то изменить свою жизнь. Да, здесь изменения причем везде. Здесь и у нас и аисты, и крест, я бы сказала, в таком контексте со звездой. Здесь у нас и суд. Возможно, какие-то вам люди помогут в решении ваших ситуаций, вашей задумки. Здесь тоже, в принципе. Но здесь, давайте так, здесь могут помочь некоторые люди для того, чтобы для достижения ваших целей и результатов. Поэтому здесь можете на кого-то прям рассчитывать, прям очень-очень сильно. То есть здесь либо будут, ну я бы сказала, больше будут изменения, потому что суд у нас в конце, у нас крест в конце, и даже аисты не такие первые, как в принципе у нас выскочила собака. Возможно просто обратить внимание на ваших каких-то поклонников, на ваших людей, на ваших приближения, на то, кто что говорит вашу какую-то сферу жизни, на то, возможно, кто как-то очень сильно чувствительный. Обратите внимание на таких людей. И что невозможно здесь, возможно, даже если это сами вы. Поэтому, дорогие мои, как-то так. Интересно. Давайте дальше. Для весов у нас вот так. Так, давайте дальше. Для весов, для скорпиошек. Картеошек. Хм. Восьмерка Пентаклей, и у нас тут птички. Ну, птички имеются в виду обычные птички, черекующие и тому подобное. Работает рут, все перетрут. Вам по плечу, дорогие мои. Занимайтесь то, чем хотите. Если вы знаете, здесь некое такое добро. На достигайте ваших целей и результатов с помощью каких-то людей. Возможно, под наставлением каких-то людей, либо под наставлением самого себя. То есть, возможно, кто-то вам поможет. Но здесь почему-то именно. У скорпионов как некий источник как раз таки вдохновения для того чтобы вы что-то сделали то есть вперед действуйте работайте взаимодействуйте с другими людьми если это поможет вам то есть здесь возможно преследование какой-либо цели в своей жизни человек в принципе для себя наметил здесь больше как намечание каких-то целей человек следует этому то есть здесь больше какое-то одобрение карты для каких-либо свершений действий открытий для себя, нежели как-то вот Слышь, вот подожди постой. Вот сначала обрати внимание, нет, вот здесь как зеленый свет больше по такому сочетанию. Карт у нас птица, звезда сердца. Следуйте каким-то своим мечтам, целям этого, того, чего вы хотите. У вас еще и восьмерка Пентакли Ерафантус Жезлов, выскочил. Вот какой-то здесь везде у вас зеленый свет на какие-либо ваши, именно, я так понимаю, уже какую-то цель, которую вы уже преследуете, потому что в принципе звезда обычно не падает во вторых рядах и вообще падает в конце, если целей какой-то особо нету. И причем у нас восьмерка пентаклей, что, соответственно, говорит уже о каком-то действии взаимодействии что, возможно, вы уже преследуете что-либо, Потому что эта восьмерка нам ближе, конечно, к концу и уже есть какое-то адекватное понимание, что я хочу от этой жизни. И у нас айрафанды тут жезлов. Тоже, я бы сказала, возможно, из-за каких-то целей вы найдете для себя что-то вкусное. То есть здесь я тоже могла бы это сказать. То есть по тому, что здесь тут жезл под конец. То есть, возможно, что-то вы делая просто обыкновенно, вы найдете для себя какой-то смысл жизни. Да, здесь может такое, в принципе, проиграться по двум таким интересным вариантам. Поэтому вперед красный свет, делайте, преследуйте свои цели, работайте, у вас все получится, у вас все будет хорошо. Вперед с песней. Не особо всех целей, но, те, тех, но возможно вы достигнете тех, тех целей, о которых вы даже не думали. То есть здесь я прям сразу говорю, возможно, немножечко, немножечко другого опанете, вкусненького также. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Эм, да, здесь зеленый свет на все какие-то действия в вашей жизни. Скорпиошки прямо молодцы. Так, давайте дальше. М -м, стрелец. Стрелец у нас две карты. Две карты у стрельцов это интересно. Ну, пустая карта там и была, но она пока а, покрывала на двойку чаш. И змея. Ока! Ага, у нас пустая карта с двойкой чаш. Окей. Здесь у нас змеюшка. Змеешка, змеюшка. Ну, давайте посмотрим. Ну, в принципе, это только можешь, конечно, об одном говорить. ну давайте еще: глянем. Дорогие мои, давайте не обращать внимания на других людей, а обращать внимание на то, что мы вообще чувствуем и на то, кого мы любим, и то, что мы любим. Дорогие мои, здесь больше я бы сказала, здесь у нас змея, Луна и Аисты. Возможно, все кроется в ваших каких-то, либо страхов, либо каких-то надумках, либо каких-то врагах, кто здесь кого-то надумал, либо ваших каких-то соперников, которые вы здесь надумали. Здесь больше обратите внимание на то, что вы можете дарить, и то, что вы можете, в принципе, получать от партнеров в любовной сфере, и вообще на свои чувства и на свои ощущения по поводу всех обстоятельств в личной жизни, которые вы переживаете в данный момент. А возможно, просто обратите внимание, готовы ли вы... меня поэтому больше конечно же обращаем внимание на свои внутренние чувства на свое то что вы дарите а возможно вы уже забили забыли о своем партнере, либо вы не готовы к любви либо вы не хотите любовь в свою жизнь и возможно как-то гнусаете какими-то вещами либо как-то запаривайтесь больше здесь конечно же эм... Возможно, стрель... у стрельцов что-то преследуют, что они прям думают, что это все. Значит, это что-то какая-то соперница, либо какие-то соперники, либо что-то неприятное. Просто здесь может проигрываться то, что вы что-то недопонимаете в вашей сейчас жизни, хотя вот это очень обидно, наверное, стрельцам говорить, особенно стрельцам, и особенно так. Поэтому, дорогие мои, обращайте больше на какие-то... Сво... Возможно, просто на своего партнера, на свою семью, либо на своего рядом любимого человека. Либо обратите внимание на то, что вы хотите, то, что вы воспроизводите. Возможно, тем каким-то вещам посмотрите на то, чего вы придерживаетесь, или каких ваших Затуманивание разума здесь тоже у кого-то может очень сильно прям присутствовать. Поэтому здесь больше обращаем внимание на себя, стрельцы, вы мои. А не на кого-то других, и не на кого-то другого. Возможно, просто на человечка рядом, который дарит вам тепло, либо который тепло дарит дарите вы, поэтому вот здесь как-то обратите внимание на это, я бы сказала больше какой-то такой момент, а не на других людей либо на другого. А вот узинки Антошка все делает, а у меня ты ничего не делаешь, вот так не стоит говорить, возможно вы рушите этим отношения, поэтому, дорогие мои. Но если кто так делает, то ясен красен. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, больше на себя внимание обращаем. И на то, что вы чувствуете в данный момент времени. На ваши чувства и ощущения к другим людям. Поэтому, да. Давайте дальше. Это у нас стрельцы. Давайте козерожка. Козерожка у нас. Не знаю, почему для меня все козерожка. Козерожка, пятерка жезлов и дерево. Дерево за деревом, дерево. Ну, Давайте посмотрим. Так, козерожка дерева. Бобы. Бобы. Классные бобы. Классные бобы. О, если в таком контексте, это интересно. Что здесь выпадет? То же самое, что у стрельца, но немножечко в другом понимании. Возможно, обратите внимание на людей, которые старше вас, на которые умнее вас. Возможно, на их некий опыт. Либо на людей, кто за вас может вступиться, либо людей, кто вас может покритиковать и достаточно нормально покритиковать, чтобы не вызвать у вас какую-то обиду. Поэтому, дорогие мои, здесь больше основывайтесь на том, чего вы можете дать партнеру, чего вы не даете. Вот козерожка, вот, вот если это такой контекст, это может очень сильно присутствовать Возможно, здесь немножечко холод, немножечко какая-то обыденность может присутствовать Здесь больше у нас дерево. здесь у нас также пятерка жезлов. Что вы даете, что вы проецируете в мирах? любите ли вы мужчин, не любите ли вы, либо женщин, либо как-то наоборот То есть обращайте внимание на то, что вы дарите, возможно, на ваш взгляд Посмотрите и рассмотрите его, как должны строиться отношения, так также здесь может проигрываться, то есть рассмотрите свою какую-то некую позицию с разных сторон, а не только с одной, если у вас какая-то нерешенная есть проблема и причина. Возможно, есть некоторые люди, которые опытом, возможно, также вам подскажут какую-то ситуацию, либо как из нее выйти, потому что здесь есть какая-то некая мудрость. Возможно, вы должны подчеркнуть из своей ситуации и быть немножко мудрее, надежнее, терпимее. По отношению к вашему человеку либо к вашему партнеру тут может в принципе так проигрывается то что вы дарите и то что вы чем вы можете снабдить других людей какими ресурсами Интересно ли с вами общаться, если вы хотите новую любовь? Достаточно ли вы хотите эти отношения? Здесь тоже может такое проигрываться. Поэтому обращайте внимание больше на себя, свое взаимодействие. Зачем вы что-то делаете? И делаете ли вы просто так, либо под эгидой, возможно, другого человека? То есть здесь немножечко надо посмотреть вглубь, в корень какой-то, возможно, есть. Если есть проблема, то проблемы. Если есть вашего отношения к миру, то посмотрите вглубь и посмотрите, смотрите на истоки ситуации, которую вы, в принципе, решить не можете. Либо как-то почему вы взаимодействуете с другими окружением, и с другими людьми именно так, а не иначе. Вот здесь я бы хотела донести эту в первую очередь мысль. Поэтому вот козерожки короче как-то у вас интересная. Так, давайте дальше. Водолеи. Водолеи, Водолеи, Водолеи, Водолеи у нас. О, тут Пентакли, Король Жезлов. Все в ваших руках, Водолеюшки, все в ваших руках. Это прям видно. Это прям видно. Но главное, правда, дело делать, а не что-то там делать. Непонятно. Дорогие мои, все в ваших руках, это все. В принципе, семерка мечей, четверка мечей, тройка жезлов. Вот. Все в ваших руках, все в ваших задумках, все в вашем положении вещей. Если вы что-то хотите изменить, посмотрите, как это коснется ваших людей. Возможно, ваши люди, близлежащие, подскажут вам выход из какой-то стагнационной ситуации. Здесь тоже может, в принципе, проигрываться. То есть кто-то вам подскажет, кто-то вам намекнет на какие-то вещи в ближайшее время. Либо как найти, как что-то сделать по-новому, по-другому. То есть, дорогие мои, в ближайшее время личная жизнь полностью под вашу ответственность, под вашу некую защиту и под ваши какие-то действия очень сильно от этого зависит. Некоторые люди в вашей жизни могут подсказать пути решения и выхода из этой ситуации. Это бы я хотела такую в некую Ленормановскую вещь. Я бы хотела, возможно, что-то придё... стоит поменять в вашей жизни для улучшения качества вашей личной жизни, либо начать что-то заново с чистого листа, либо какой-то уже проект создать для себя. То есть здесь все в ваших руках, и все, и это, и об этом. Поэтому, дорогие мои, здесь вот по-другому никак. Здесь могут какие-то выходы подсказать дорогие вам люди. Может, ребенок, может быть, какая-то некая женщина, может, ваша и семья. Поэтому вот, короче, как-то так. Действуйте вперед с песней. Логи... Логика, кстати, ваш некий такой союзник в этой какой-то сфере. Давайте посмотрю. Не, не логика, а ваше желание больше. Давайте так, здесь если, если не логика, а больше ваше желание, вот что вам какой-то некий советчик. Поэтому я, я подумал здесь как мужчина и тому подобное, нет. Возможно, также обратите внимание на своих близлежащих просто людей, что вы, что вы им дарите что вы не дарите, тоже может здесь идти об этом речь, либо от чего вы отказываетесь и чего вы не хотите делать. Поэтому вот здесь обратите внимание на такие какие-то моменты, потому что здесь бесполезно кому-то что-то говорить, как делать. Но здесь такое сочетание, кажется, что это бесполезно. Вот сами с усами у нас в ближайшие в личной жизни а в ближайшее время. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, рыбки. Рыбки у нас кто? Королева мечей гора. Что у нас? Королева мечей. Вот здесь очень сильно интересная позиция. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, Тук, тук тук Сила воли и вера во все ваши помощники. Угу. Здесь большая должна быть сила воли. Либо какие-то испытания, либо какие-то вещи, которые немножечко вас угнетают. Но здесь не такая безвыходная ситуация, как у другого. Здесь может что-то угнетать людей. Здесь нужна сила воли, а не человеческая логика. Не человеческая логика. Дорогие мои, ну вам, в принципе, здесь все по зубам. Если даже, даже какая-то угнетенная ситуация в личной сфере, какая бы она ни была, чего бы она ни касалась, ваших отношений с партнером, вашего партнера, ваших самих, то есть здесь вы всему голова раз, вы все можете решить спокойно и здраво, если что-то очень сильно мирно обдумать, это три, дорогие мои. В Поспешных выводах я бы не сказала, что здесь стоит делать, но... Если вы что-то хотите преодолеть вперед из песни, вы это сделаете. То есть здесь больше для рыб такой же зеленый свет, как для вроде как скорпионов, но здесь по итогу, то есть вас что-то ожидает, что-то вкусное, что-то приятное. Либо в отношениях может быть от, от, от другого человека какое-то отношение. То есть здесь я бы сказала все вам по зубам. Немножечко здесь карты, немножечко вдохновения. Карта вдохновения это когда какая-то дичь выскакивает, а потом какая-то такая сила, там, девятка жезлов и тому подобное. Вот это обычно как-то расклад вдохновения на какие-то подвиги. То есть здесь, в принципе, не переживай, все будет классно, ты только потерпи, ты только сделай все самое нужное, то, что надо сделать, и вперед с песней. Обычно такое сочетание всегда проигрывается, как расклад поддержка. Поэтому, ну, здесь у нас игра, у нас письмо. Мишка облака и потом под конец солнца. Ну, логично порассудить то, что здесь все людям по плечу. Ну, здравая логика, здравый смысл. И ä, при этом вам надо проявить какую-то некую защиту либо кого-то, либо себя. То есть, либо каких-то своих неких амбиций. Но здесь, я, я, пожалуйста, не перегибайте палку здесь, потому что здесь такое очень сильно возможно. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то вот, рыбки, вы, вы, все, все получится вперед с песней. Вот, короче, как так. Поэтому, ну, здесь такая ситуация не особо прям кошмарная. Не-не-не, здесь не такие карты. Поэтому рыбки у вас все получится, дерзайте вперед с песней. но ну, неимоверная логика, но не перегибайте особо палку, потому что ну, здесь не очень сильно стоит. Девятка жезлов все равно сила и четверочка мечей, это тоже говорит о том, что не стоит перегибать палку. Ну, не особо приятно. Девятка жезлов, она немножечко как и негатив играет, но она на грани, вы знаете, это как грань. У нас десятка жезлов, она там тяжела. восьмерка жезлов, она там всякими вещами. А вот девятка жезлов это как грань между таким ядерным взаимодействием какого-то конца я не могу. Вот здесь вот девятка жезлов как в перегибании немножко палки и не стоит. Да, логика вперед с песни. Логика логика всему голова. Мозгами тут очень надо сильно об чем-то подумать. Поэтому, дорогие мои, чтобы улучшить вашу интересную, великолепную жизнь. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам... А, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и стримы. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!